Александр Чума, президент Ассоциации частных работодателей, и Сергей Бабенышев, член Совета Ассоциации частных работодателей. Да, Добрый день, друзья. Огромное спасибо за то, что вы пришли. Проект «Новые лица», я вкратце скажу, это проект, который реализуется при поддержке фонда, Европейского фонда демократии. Его главная цель – это помощь общественным активистам, повысить свою узнаваемость в обществе и рассказать о тех инициативах, которые они реализуют. Ряд конференций, которые мы проводим с сегодняшнего дня, называются «Люди, изменившие Харьков». В этих пресс-конференциях выступят харьковские активисты, которые работают в разных направлениях для того, чтобы изменить Харьков к лучшему, и они делают это уже сейчас, без чьей-либо помощи. Сегодня мы расскажем о том, почему мы не платим за незаконную парковку. Я действительно могу заявить открыто, что я уже больше полугода не плачу за незаконную парковку. При этом за это время мне по приблизительным подсчетам удалось сэкономить 2000 гривен, которые не пошли зеленым человечкам, а я абсолютно уверен, что эти деньги должны идти в городской бюджет. Я хочу быть уверен, что они туда поступают, именно в городской бюджет, они разворовываются. Год назад э, у меня впервые возникло такое желание, когда меня уже достали, э, окончательно, где бы я ни останавливался, подбегал человек в зеленой форме э, с какой-то интересной э, барсеткой и складывал туда деньги, все, что собирает. Э, то есть... Э, Извините, в 2015 году, в 2014 году это нонсенс. И побывав в мае в Голландии, я увидел, что сбор денег за парковку там абсолютно цивилизованный, без привлечения каких-то дополнительных человеческих ресурсов, он происходит через сбор денег через паркоматы. Вот, и э, все парковки оборудованы паркоматами, там везде чисто, там есть разметка. И проблем с парковочными местами вообще нет. С марта месяца мы э, начали делать запросы публичной информации на адрес городского совета и соответствующих служб, для того, чтобы выяснить, почему у нас парковки не соответствуют нормам постановы Кабинета Министра 1342. Мы получили несколько ответов. И если резюмировать совсем кратко, то оказывается э, городской совет, э, в частности его исполком, обвиняет самих автомобилистов в том, что они не могут организовать, согласно постанове кабинета министров, парковочные места, потому что автомобилисты не сумли не платники за парковки. То есть нас же обвинили в том, что парковки незаконные, что является уже само собой нонсенсом. Оказалось, что на сегодняшний день у нас существует несколько прокладок от оператора рынка, который должен распоряжаться парковками, до автомобилиста. Оператором рынка этого по сути является коммунальное предприятие Харьков-Парк-Сервис. Но Харьков-Парк-Сервис сдает в аренду парковочные места некому ООО парковка 12. В свою очередь, Парковка-12 сдает эти парковочные места разным ФОПам, при этом, что самое интересное, и нам ответили это в официальном ответе. Значит, то в Парковка-12 передает этим ФОПам, парковщикам, еще и людей, которые собирают деньги и все оборудование, которое размещается на парковках. То есть нонсенс, понимаете, у нас бегают некие зеленые человечки, которые сданы в аренду. Непонятно, какой структуре. То есть это сами по себе ФОПы, которые собирают деньги. На чеке, если вы увидите, который вы получаете, там указано сразу три почему-то субъекта хозяйственного. Это КП, муниципальная парковка, Харьков парк серис, паркинг 12, да, и под конец еще и ФОП, либо Кошель, либо Тарасенко. То есть, в принципе, на чеке такого быть не может. За что же мы платим, по сути? мы должны платить, согласно постанове Кабинета Министров, за оборудование парковочных мест и содержание их в надлежащем состоянии. То есть, каждое парковочное место должно иметь разметку. Это голубая линия, показывающая границы парковки. Там обязательно должен быть установлен стационарный паркомат. Стационарный, никаких переносных кассовых аппаратов, кассы других и просто сбор денег в руки каким-то людям. Далее, часть парковочных мест должно отводиться для людей с ограниченными возможностями, то есть для инвалидов. Кроме этого, парковочные места должны содержаться в надлежащем состоянии. И самое главное, на парковочных местах не может размещаться никаких прихождающих для передвижения транспортных средств препятствий. Как то у нас ставят скобы металлические, у нас ставят унипаркеры, у нас ставят колпаки перед тем самым, перекрывая возможность проехать и поставить машину. Более того, наиболее часто препятствия движению наблюдается как раз в час пик. Это с 8 до 9, когда люди выезжают на работу и хотят где-то припарковаться. И вот тут появляются зеленые человечки, которые массово собирают деньги. А, а, еще один очень маленький, очень интересный нюанс: а, то в парковка 12 есть еще, то в парковка 24 которые фактически берут в аренду эти парковочные места, они юридически зарегистрированы по месту нахождения коммунального предприятия Харьков Парк Сервис, то есть переулок Советский 1. Понимаете? Более того, они зарегистрированы в один день. И те компании, которые занимались этим дотугом, они назывались Паркинг 12 и Паркин 24, они были ликвидированы в один день. То есть все говорит о системности данного процесса. Мы пытались посчитать, сколько же суммарно денег проходит через парковки. Поскольку это все производится фактически нелегально, непрозрачно, то посчитать эту сумму очень сложно, но, тем не менее, буквально позавчера наши гроши прошли практически по нашему пути, и им удалось систематизировать о том, что у нас на сегодняшний день, оказывается, есть 6 тысяч парковочных мест почти, 5 шестнадцать. На 111 площадках сумма денег, которые поступает в городской бюджет со всех этих парковок составляет 4 миллиона гривен. Что на самом деле является только небольшой частью того оборота, который проходит через парковки. По приблизительным подсчетам эта сумма может быть минимально собираемая, минимально в год 12 миллионов гривен. Причем минимальная. Сколько на самом деле собирается, пока неизвестно и подсчитать достаточно сложно. Если взять людей, которые работают на этих парковках, их статус вообще непонятен, потому что я пару раз пытался попросить этих людей, во-первых, предъявить договора, на основании которых они работают, во-вторых, предъявить информацию о распоряднике этих мест, то есть об операторе. Ни одной, ни второй информации у них нету. Кстати, информация об операторе тоже должна быть размещена на парковке. И возле парковки обязательно должен стоять знак парковка. Если посчитать приблизительно, что на 111 площадках у нас работает где-то 150 человек, и взять там ну, какую-то среднюю, невысокую зарплату, то оборот только денег на зарплату в год составляет где-то около 6 миллионов. И непонятно, платятся ли с этих доходов зарплаты в официальные налоги на зарплату. То есть все это, скорее всего, происходит нелегально, без уплаты налогов. Таким образом, бюджет теряет огромное количество денег. Каким образом мы можем побороться с этой ситуацией? На самом деле, даже без изменений решений Горсовета, каждый автомобилист, каждый харьковчанин уже может сделать свою лепту. Мы говорим официально, что мы не платим за незаконную парковку. Мы имеем все основания это делать. Более того, мы взяли за основу памятку, которая была разработана в Одессе, ее немножко подкорректировали, и мы готовы эту памятку раздавать всем автомобилистам, для того, чтобы объяснить, насколько законны требования зеленых человечков, и почему мы не платим за незаконную парковку. То есть необходимо эти структуры принудительно загонять в правовое поле. Для того, чтобы наконец-то эти деньги поступали в бюджет, чтобы это все было легально, оборудовано, чтобы парковки выглядели по-европейски. Слово передаю Сергею Бабенышеву, который тоже участник движения в городе Харькове «Автомобилист», его взгляд на данную проблему. Я думаю, уже сейчас все расскажешь, все, что только можно. Значит, задача инициативы, основная задача на данный момент – это бороться с незаконностью э, оплатой, ну, с получением зелеными человечками этих денег. То есть мы не понимаем, во-первых, куда эти деньги идут и не понимаем, куда они тратятся в итоге. То есть дороги, по замечаниям автомобилистов, только ухудшаются. Сделаны центральные дороги, а места, скажем так, внутри домовые, они не оборудованы для проезда автомобилей вообще ассоциация на правую ассоциация. Да. в общем мы призываем автомобилистов бороться с незаконностью парковок это раз если вас скажем так заставляют оплатить парковку вы можете законным путем этого не делать для этого вы можете как минимум Мы будем раздавать памятки, то есть мы призываем подключиться к данному движению. У нас много людей, которые сталкиваются с, с, с парковщиками. Мы разработали памятку, которая позволяет разобраться в данной проблеме. Эту памятку каждый автомобилист сможет распечатать и раздавать самим парковщикам. Там обосновано, почему мы не платим за парковку. Второе. Важным моментом является угроза со стороны парковщиков, если вы не оплатите, не выпустить ваш автомобиль, либо, не дай бог, его повредить. Это является нарушением закона вплоть до уголовного. Мы разработали специально для таких случаев звернение э, э, в полицию для э, э, заяву про злочин. Каждый автомобилист может ее распечатать, возить с собой в бардачке. Если вам угрожают парковщики на стоянках, вы можете смело набирать 102, вызывать новых полицейских, вручать им заяву про злочин, которую вы заполните предварительно, укажите время, место, фамилию, имя, отчество, чтобы с данными угрозами полиция разбиралась. Эту ситуацию необходимо на сегодняшний день менять. Она ненормальная. И только мы можем это сделать. От нас это все зависит. Да, задача все-таки, чтобы у нас деньги собирались не наличкой в карман, непонятно кому, а основная задача, чтобы мы эти деньги платили официально. То есть, чтобы были парковки оборудованы баркоматами с возможностью оплаты карточкой, с возможностью оплаты наличными средствами. Одним из активистов Харьковских, Денисом Журавлем, это как бы, главный Харьковского автоклуба, он юрист автоклуба, с ним недавно связывался вот, как раз директор этого коммунального предприятия, Мандриков Дмитрий. С, вот, там, тоже. Дмитрий переживает за свои парковки, соответственно, как за свой бизнес и рассказывает, почему они не могут в данный момент установить э, паркоматы для сбора средств. Вот. Рассказывают то есть, такие глупые причины серии того, что у нас много вандалов, эти автоматы поломаются. При этом... На предложение установить хотя бы там один-два паркмата в центре города, но максимально открещиваются и говорят, что город не готов. То есть нас сейчас загоняют как автомобилистов в неправовое поле, заставляют нас платить эти деньги ну, как бы непонятно куда. И когда, допустим, я как законопослушный гражданин не оплачиваю парковку, у меня такое ощущение, что какое-то чувство, что ли, вины появляется за то, что я этим людям там отказываю. Хотя по закону я с удовольствием буду платить, если будут паркоматы, и ну, как бы это нормально. Я думаю, что большинство водителей меня поддержат в этом вопросе. Да. Да, более того, я добавлю, я в Харькове нигде паркоматов не встречал пока что, хотя говорят, где-то уже есть пару штук. Ну, как-то мне не повезло, не попадалось. Тем не менее, например, в Киеве паркоматы стоят, и абсолютно нет никаких проблем. Вандалов пока там не обнаружено. Они нормально работают, там можно оплатить за парковку, получить либо чек фискальный, либо парковочный талон. Это два документа, подтверждающих о том, что вы заплатили за парковку. Требования заплатить за парковку со стороны нынешних наших парковщиков являются незаконными и подпадают под статью 189 Уголовного кодекса. Это вымогательство, что фактически является нарушением закона. Кроме этого, если вы не платите за парковку, вас не выпускает, вы имеете полное право потребовать у парковщика составить акт от имени оператора о том, что вы не уплачиваете парковку. При этом он такого сделать не может, потому что он не является представителем оператора. И пускай он, пожалуйста, препятствует дальше, но он не имеет права не выпустить машину с парковки. Вы имеете право отказаться на законных основаниях от уплаты за парковку. Если она осуществляется не через паркомат, либо не банковской картой. Банковской картой тоже можно оплатить парковку. У нас буквально месяца полтора назад на Южном вокзале, если знаете, оборудованные парковки, ну якобы шлагбаумом Мы один из тоже активистов Харьковских знает что съем денег незаконный, он решил не платить. То есть при выезде ему преградили путь, сказали, оплачивай парковку. Он говорит, согласно закону я не обязан. Вот. И в итоге он вызвал милицию на тот момент еще. Вот. Милиция заявление приняла. То есть чем на данный момент это закончилось? Скорее всего, ничем. Вот. Но человек уехал не оплатив. И мы призываем также всех автомобилистов, Поддержать эту инициативу, не платить на так, незаконных парковках. Заявления, которые подготовила ассоциация, думаю, что они скоро появятся в свободном доступе. Их можно будет просто распечатать, возить их с собой. В случае, если к вам подходит парковщик просто с просьбой оплатить за парковку, хотя они должны собирать деньги за обслуживание парковок. Вы можете просто вызывать полицию, будет дана инструкция, как это сделать. И полиция новая, скорее всего, очень быстро разберется все-таки в получателях выгоды этой всей организации. И благодаря совместным усилиям, я думаю, мы эту коррупционную схему очень быстро поломаем. Задавайте вопросы. Да, еще небольшой вопрос. По поводу баркоматов, есть ли видение сумму выйдет с оборудования парковок, но если все-таки это там, город это пойдет, какая возможно будет экономия? Вот вы говорили, что 12 миллионов да, должен получать город от парковок. Вот в плане оборудования какая сумма понадобится или может понадобиться на оборудование паркоматов? <как> Честно говоря, мы не считали пока еще. Хороший вопрос. Спасибо. Мы, наверное, и этот вопрос поднимем и просчитаем, сколько же стоят паркоматы. При этом как минимум, поступления в бюджет увеличится до 10 миллионов. Это как минимум. На самом деле я видел разные расчеты, потому что ну, достоверно невозможно просчитать. Кроме этого, есть еще один маленький нюанс. Город вывел официально 20% парковок под места для инвалидов, которые не оплачиваются. При этом, если вы приедете на парковку, вас парковщик абсолютно нормально поставить на места для инвалидов. Так вот, вот эти 20% выведенных парковок под места для инвалидов, это еще не до поступления в бюджет около 9 миллионов в год. Если... Из-за них не платят просто налоги. Да, то, то есть фактически на самом деле сумма, которая собирается на парковках, колеблется там, от 15 до 25 миллионов приблизительно. Это те деньги, которые могли поступить в бюджет. Естественно, установка паркоматов, она не может быть... Эм... Настолько существенны для того, чтобы повлиять на, ä, на бюджет города. На самом деле при установке паркоматов паркомат, город даже выиграет. Более того, при установке паркоматов, если будет где-то абсолютно открытый тендер, в этом тендере могут участвовать представители малого и среднего бизнеса, в том числе те, кто может эти паркоматы изготовить в городе Харькове. У нас много. Бизнесов, которые доступно могут изготовить такие паркоматы, которые будут доступны по цене и которые будут фактически местного производства. Для этого необходимо действительно этот процесс ввести в правовое русло, наконец-то оборудовать паркоматами и чтобы эти деньги поступали напрямую в бюджет. Ты можешь рассказать еще по поводу, как должно быть парковочное место оборудовано таким образом? Да, парковочные места. Еще раз я остановлюсь. Как должны быть оборудованы парковочные места? Парковочные места должны, еще раз уточню, для всех автомобилистов, они должны иметь разметку. Это голубая полоса, которая отделяет зону парковки. Сама парковка должна разбита быть на парковочные места. То есть, сколько парковочных мест стоит. Далее, э, там не может быть никаких э, препятствий для заезда автомобилей, кроме шлагбаумов на парковку, которая отгорожена. Далее, там обязательно должен стоять знак парковки. Показано, Обычный это стандартный парковка. знак парковки, да, что это платная парковка. Дальше, там должны быть э, еще раз парковочные автоматы и автоматические выездные и выездные терминалы на площадках для платной парковки. Все они должны быть стационарные. То есть, если вы заезжаете на парковку со шлагбаумом, и она отгорожена, там должно быть автоматическое принятие оплаты. То есть, автомат, через который вы быстро платите купюрой, либо картой. И э, очень важный момент – это размещение информации об операторе на самой парковке. То есть, кто обслуживает эту парковку, там должны быть контактные данные, телефон, адрес их расположения. Вот. Еще очень э, важный момент. Операторы, согласно постанове кабинета министров, не имеют права передавать площадки для парковки другим э, хозяйствующим субъектам. Это должно быть, э, оператором может быть только коммунальное предприятие. Харьков да. Никаких ООО, никаких ФОПов. То есть это запрещено. А у меня вопрос. Вы сказали, что разработана палетка. в отнедельник. Где можно Памятка уже есть у нас. Мы ее дадим далее. Мы, наверное, широкой публике. да. Мы дадим пресс-релиз, Харьковский гражданский форум, Харьковский кризисный инфоцентр. Я думаю, они прикрепят эту памятку, она будет доступна к скачиванию. Далее, для того, чтобы подключить людей, активистов, потому что в Харькове много людей, которые готовы подключиться к данному вопросу, мы, наверное, в Фейсбуке создадим группу. И там будем выкладывать все документы. Это будет там и заявление про злочин, там будет памятка, там будут другие документы, в том числе ссылки на статьи административного кодекса, которые нарушаются парковщиками, когда вы входите с ними в контакт. И другие рекомендации. Даже рекомендации, каким образом вы будете общаться с парковщиком, для того, чтобы не портить себе нервы и не... Да. Лучше с ними вообще не общаться. Да, лучше с ними вообще не общаться. Вы знаете, я в Фейсбуке периодически... Да, вот в зале уже три уже есть человека. Я в Фейсбуке... Четыре. Уже, четыре. Вот уже четыре. Я в Фейсбуке периодически читаю тоже посты ребят, которые давно не платят. Не помню фамилию человека. Есть человек, который с момента принятия постановок Кабинета Министра не платит парковку, за парковку. То есть это четыре года. Постанова принята в 2011 году. Поэтому есть активисты, пока что они разрознены, но мы считаем, что мы можем повлиять на данную проблему реально. Для этого нужно подключить всех других автомобилистов, потому что ну, это ненормально, что в большом городе, который имеет третий бюджет в Украине после города Киева, Днепропетровской области, эта статья доходов фактически не является статьей доходов бюджета. То есть деньги уплывают в другие карманы и э, все это происходит нелегально. Более того, лично меня очень сильно э, удручает тот момент, что в этой схеме задействованы э, физические особые предприниматели на упрощенной системе налогообложения. И это фактически является э, скажем так, основанием для обвинения упрощенцев в том, что они ведут незаконную э, деятельность. А это фактически, ну, это очень сильно влияет на репутацию. Поэтому э, лично э, моя э, цель, в том числе, это и то, чтобы сделать этот бизнес, э, ну, это не бизнес, это должно быть легально проходить через коммунальное предприятие. В этой схеме не должны незаконно использоваться э, частные предприниматели. Спасибо большое. Спасибо.